Меня зовут Кристина, мне 14 лет, мне очень все понравилось. Сама обстановка у нас была очень теплая. Мария Михайловна очень отзывчивый, хорошая. Она находила общий язык со всеми детьми. Я как бы даже сама, может быть, начала понимать то, что я начала улучшаться, как бы я запоминаю, начала запоминать большие объемы текст. Вот. И у меня, соответственно, оценки начались улучшаться в школе. А можешь конкретизировать, ну что конкретно поменялось в школе вот за эти полтора месяца? Ну, например, по устным предметам я начала больше усваивать как бы, прочитанное, и то есть ну, уроки воспринимать, как бы, то, что говорит учитель, и больше запоминать, как бы, и потом все это вот, смогла производить в уроке. Ну, значит, такой же вопрос, как и Валерия. Ну, в группе были дети младше тебя, но ну, насколько комфортно тебе было с ними и адекватен ли был материал, который именно тебе давался? Ну, материал был подобран именно для моего возраста. Как бы с детьми, может быть, там иногда не шумели, но шумели, но мне это не давало никаких это Все делали как Не отбегали. Рекомендовал бы наши курсы ну, с верстникам своим? Спасибо.